День пятый, лица те же. Рыбачим. Рыбачим. Представь, что ты мог бы по щелчку пальцев оказаться где пожелаешь. Спорим, ты до сих пор так думаешь, что ты не в том месте. Но если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас. Не совсем понимаю. Перестань волноваться о том, что не можешь контролировать. Как все грустно, блядь! Пошли на рыбалку, да? Нельзя такие истории с утра рассказывать. Почему? Ну вот, с Божьей помощью! Туда. Давай, давай, давай! Нормально всё! Спасибо! Пытаемся выдвинуться нашим многострадальным лодкам. Стой! Надю, не трогай! Федаль. Она едет Он за 1,500 ну, ну типа, возвращаться плохая припята Второй сразу, да? что, равно ты знаешь, что самое тяжелое в нашей работе? Самое тяжелое в нашей работе – ждать. Варлоки на Волге, в моем лице. Вот так меня эксплуатируют нещадно. На самом деле, там просто завал. И через него не перейти. Поэтому все равно выходить и тащить на себе. Поэтому, мужики, придумали очень хитрый план, по которому все отдыхают, а я работаю. Вот <толкнуть> все работают, на самом деле. Вот мы все перетаскали. Андрюшенька, голубчик, сел, естественно, кого-нибудь задрочить здесь какого-нибудь червячка вон лодки наши уже готовы к спуску погода не сказать что не радует но так ливни нету но капает постоянно по чуть чуть сейчас туда пойдем а вот мы специально из-за чего и обходили потому что здесь нам не пройти было бы все мы пришлось бы вон там вылезать и а как мы ну, эту работу уже сделали? Вот это вот. Хорошая, да? Ах, на камеру-то хорошая. Ну, пока развлекаемся, пока принесли. Да. Yeah. Такие проходики у нас. Ну, только что-то перелезли это дело. Проходики, пароходики. Шпиннинг, бери. Тихо, тихо. Я еще не забрался, а ты уже от отправился. А так вот. на месте. Хуй.